Час, когда надо вынимать бегонию на свет она у меня простоялась ноября месяца в подвале было ей там комфортно в такой козиночки пристроила я свою бегонию бегония клубневая я делала вот такие металлические бирочки чтобы не перепутать сорта и они у меня так вот были сложены. Вот в данном случае это у меня лососевая, очень красивые бегония, натрудилась, цвела все лето у меня, все лето прям ой, исключительно мне меня бегония цвела, прям ой, на радость, радовала, прям радовала, радовала меня. Сейчас наступил февраль, и надо, конечно дать ей прогреться надо обязательно поставить ее в тепло я готовлю вот такие горшочки для каждого клубня горшочек он небольшой но может литра полтора два для бегонии не важен большой объем горшка потому что ее клубень вот он такой мохнатенький клубень и корни вот именно такие вот, и вольчатые, и мохнатенькие. И больше они вглубь туда не проникают, они на поверхности. Поэтому можно, конечно, вот так их и в чашечке оставить, положить и полить, и ждать, чтобы тронулся в рост этот клубень. Но я обычно сразу делаю в горшок. Делаю в горшок, не заглубляя, не досыпаю этот горшок, прям до краев, скажем так, вот, вот таким образом, вот прямо, прямо сверху вот так вот, видите, я кладу этот uh, клубенечек, Это видно, да? Вот. Uh, этот глубинечек. просто вот, ничего другого не делаю я, и сверху, и не сверху, а по краям этой бегонии я вот так вот выливаю, я даже Специально вот взяла грушу такую, которую я всегда поливаю. Все. Вот таким образом у меня будет пробуждаться бегония. Ничего замысловатого нет, конечно. Тут. И я буду ждать, когда появятся ростки. У меня несколько сортов. Я, конечно, пока положу так, чтобы знать какие, потому что у меня тут в горшочке не помечено никаким образом. Вот такие бирочки мне очень нравятся. Я их делаю несмываемым строительным фломастером таким. Вот красный, черный у меня есть. И я разложу э, всю свою бегонию по горшочкам, поставлю и буду ждать, когда они у меня проснутся, появятся ростки. Поливать сверху ни в коем случае нельзя э, на этот клубень. Так покажу что посадил вот так сверху но ни в коем случае вот на эту поверхность где появятся ростки нельзя нельзя ни в коем случае поливать только вокруг только вокруг и когда уже будут более мощные ростки уже будет листва только в этом случае когда мы увидим что этот клубень укоренился и появились тростки мы можем подсыпать уже этот клубень а пока пока не дали ростков просто на поверхности будет сидеть не будет у меня сидеть в горшочке таким образом просто на поверхности и только после того как появятся ростки я ее подсыплю и Буду держать в этом горшке уже прям до самого цветения. Я их обычно не пересаживаю в той посуде, в которую я сажаю на улицу. В этой посуде я и сразу ставлю этот клубень. Потому что удобно, чтобы не тревожить, не беспокоить. Поэтому, если вы сейчас поставите бегоню на пробуждение, она к маю месяца уже начнет цвести, и будет все лето, все лето вас радовать. Это такой труженик, такой цветок удивительный. Кто-то его говорит, что с этого сложно вырастить. Я выращивала бегонию из семян. Это, конечно, дело не очень простое, скажем, чтобы вырастить. Это не просто. У меня из пяти семян осталось только белое. Вот белый клубень, вот он у меня вырос такой большой, и вот только единственный, а остальные у меня нет, никак они не пошли, к сожалению, вот, у меня есть ампельная красная, Ой, очень красивая, посмотрите видео, если вы хотите, у меня там двор, во дворе она стоит, ну такая красивая, вся усыпанная цветами, удивительно просто, есть бордовая, она не, не пышная, а такими отдельными цветками, не, не махровые цветы, это мне подарила приятельница, и есть у меня желтые, они как розочки, у меня их три штуки, я их сажаю в удлиненное кашко. И они у меня так дружно деревцами цветут. Это, это что-то. Вот. Поэтому. Сейчас в цветочных магазинах можно купить огромное количество клубней появляется, это будет уже вот сейчас февраль, март, они уже с пророщенными росточками, так что кто не решается посадить бегонию себя, пробуйте, я вам говорю, что это вас обрадует и потом вы уберете только ее на зиму и она опять у вас будет сколько лет вот этот клубень у меня вот эти желтые вот желтые у меня три клубня я и почему полюбила эту бегонию я была в цветочном магазине в голландии и просто шла опять же вот знаете, как это уже был а, март месяц, и они, они уже были с росточками, там у них климат другой, и вроде как уже они должны были уже высажены были, должны были высажены быть. А я их взяла совершенно по смешным ценам. Прям смешные. И об этом цветке как-то так, как таковой я даже и не мыслила. И когда у меня. А, Появились цветы, они были такие желтыми розами. Я была удивлена, настолько это красиво. И потом уже стала ходить, смотреть, прицениваться, искать что-то другое. Поэтому клубневая вегония – это очень благодарный цветок. Поэтому вы можете купить сейчас клубни, и летом вы будете с цветком. Она у меня вот стояла до октября месяца так у меня цвела бегония. Все лето трудилось. Поэтому сейчас я рекомендую вам, у кого есть эти клубенечки, достать их. И поставить на пробуждение, на появление росточков. А у кого нет, прогуляйтесь до цветочных магазинов. Может быть, у кого это не получается территориально, это интернет-магазины. С удовольствием присылают клубни бегонии. Желаю вам удачных посадок, красивых цветов. Мир вашем дому. С любовью из моего домика в деревне.